Всем привет, друзья! Меня зовут Михаил, это третья, заключительная часть видео о том, как сделать детскую кроватку своими руками. В этом ролике я вам покажу, как я собирал изделия, как я покрывал его морилкой и маслом, и о том, как устанавливал укачивающее устройство от фирмы Баюбай. В первой и второй части я вам показывал, как работать вот на таком верстаке. Это уникальный инструмент, заменяющий огромное количество станков в вашей мастерской. Его основные функции – это циркулярный и фрезерный стол. Также этот верстак может выступать в качестве вспомогательного оборудования для сборки различных изделий благодаря его большой площади. Его длина составляет 1400, а ширина – 550 мм. И благодаря его устойчивой конструкции на него можно класть тяжелые предметы. В конечном результате мое изделие вышло весом в 160 кг и он без проблем выдерживает такие нагрузки. Смотрите дальше это видео и сами все увидите. Помимо всего этого полезного, он еще и складывается. И если он вам не нужен, вы можете его сложить и убрать в сторонку, тем самым освободить площадь в своем помещении. В сложном состоянии он составляет всего 7 см. Ознакомиться с полным списком нашей продукции вы можете у нас на сайте isaev.market Морилку и масло я буду использовать от фирмы Рейнер. Наносить морилку можно простой кистью или краскопультом. Все зависит от изделия. К примеру, сам короб я буду покрывать простой кистью, а излишки убирать ветошью. А вот со спинками так уже не получится, потому что там много мелких деталей, которым надо уделять большое количество времени. А как вам известно, морилка она очень быстро впитывается в дерево. И если медленно ее наносить, то появятся пятна и разводы. После того, как морилка высохла, она поднимает ворсу на древесине. А для того, чтобы изделие в конечном результате было гладкое, нам надо перед покрытием маслом слегка пройти наждачной бумагой зеленистостью 180. Можно покрывать несколько раз смотрим по рисунку если достаточно второй третий раз здесь нет ничего страшного ни разводов ничего цвет становится только наоборот интересней после нескольких покрытиев а, кстати это масло оно безопасно для здоровья человека а здесь нет тяжелых металлов соответственно когда ребенок подрастет он обязательно начнет грызть бортики когда у него будут прорезаться зубки поэтому обращайте на это внимание, чтобы не было тяжелых металлов в лакокрасочном покрытии. Просто берем кисточку, обмакиваем и наносим. Он, Видите, имеет такой молочный цвет, можно сказать, как сгущенка. И таким вот образом просто промазываем. Масло очень хорошо впитывается, и оставляя за собой разводов. И вот таким вот образом мы прокрашиваем все наши заготовочки. Сохнет масло очень быстро, впитывается. Вот сейчас эту плоскость покрою, и через пару минут можно наносить второй слой масла. Соответственно, первый слой, он идет как грунтовочный, он полностью впитывается. Второй, третий слой уже придает красивый рисунок древесине и надо давать больше времени на высыхание. Ну вот и вот ка на месте. В его основные обязанности входят контроль качества, выявление брака при изготовлении изделий и проверка соответствия продукции стандартам и гостом. Контроль осуществляется визуально или с помощью контрольно-измерительных приборов. После того, когда отдел контроля качества у нас принял работу, можно приступать к сборке. И здесь, друзья мои, я пожалел о том, что всю эту конструкцию я начал собирать на полу. Это очень неудобно, приходится постоянно ползать на коленях. Гораздо удобнее все это делать на верстаке, поэтому укладываю город на верстак и продолжаю сборку уже в положении стоя. Устройство для автоматического раскачивания детской кроватки с маятниковым механизмом от фирмы BioBuy. Имеет несколько скоростей раскачивания, настройка и управление осуществляется через мобильное приложение. Прибор работает абсолютно бесшумно, процесс установки довольно прост и не требует специальных знаний. К тому же в комплект поставки входят все необходимые крепления и инструкция. Крепится, значит, вот это все хозяйство у нас, баю на кронштейн. Я сделал из отходов щитов вот такой вот уголочек. Не стал я показывать, как это делается, потому что здесь все очень банально и просто. То есть два кусочка деревяшки между собой прикручены и склеены, потом поставил заглушки, просверлил два отверстия для крепежа, в сам короб я установил две мебельные гайки. Здесь два отверстия для крепления вот этого кронштейна. Есть возможность регулировки вверх-вниз. Сюда его прикручиваем, прикручиваем кронштейн и устанавливаем эту систему. Значит, Ровно по центру это надо сделать и сюда саму спинку 15 сверлом фоснера просверлить отверстие под магнит. Магнитик надо приклеить на Акфикс либо на суперклей, тут не важно, нагрузка на него будет небольшая. Надо это сделать ровно по центру. Включаем питание и протестируем. Переходим в настройки, вот здесь сам блок создает сеть Wi-Fi, в нее переходим, и что мы видим? Пошло качение. То есть Вот это интенсивность, То есть можно сделать больше, можно сделать меньше. Сейчас она раскачалась, прям сильно, пошла сразу, потому что стояла чувствительность микрофона. Вот, допустим, когда ребенок у вас просыпается и начинает плакать, можно отрегулировать таким образом, что она сама начнет качаться. Сейчас еще яркость потише сделаю, чтобы было видно. Хорошо настройки. Смотрите, вот сейчас стоит самый маленький режим, и она качается еле-еле-еле. Видно, да? Вот, значит, устанавливаем режим чуть-чуть побольше. Сильнее качается. Также присутствует большое количество настроек. Ну, сюда я еще пока не лазил. Тут можно что-то понастраивать. Перейти на пульт, там всякие режимы определенные, там 15-20 минут, сколько вы хотите. Указанное время, включение микрофона, отключение, соответственно, интенсивность качания, чувствительность микрофона, датчик движения. Ну, в принципе, все, что надо. Поигрался ребенок, чтобы его каждый раз не выкачивать. Вы его сюда положили, отрегулировали там, допустим, самую минимальную интенсивность качения и пусть засыпает. И не надо уже вот это стоять, как обычно было раньше. Ну что, друзья, вот и подошло то самое время, когда вы наконец-таки увидите конечный результат этого изделия. Девочка нам уже пошила бортики, приехал матрас, мы поставили с вами систему качения от Баюбай. Приступаем. Так, первым делом опускаем решеточку на нужную на высоту, фиксируем ее и начинаем. Так, матрасик пока в сторонку уберем и будем заниматься его упаковкой где-то здесь, где-то здесь. Это чехол для матрасика. Сейчас мы его будем упаковывать. Вот здесь нам Алена сделала две простыни. Одну коричневую, другую бежевую. Будем делать, наверное, со светленькой. Так, честно говоря, никогда этого не делал. Попробую. Но ну, если не получится, тогда буду просить девчонок, чтобы все это сделали. У них это, наверное, получится покрасивее. Ну, попробую. Во всяком случае. Так, уже у меня что-то не получается. Так. Так. Здесь, наверное, как и в любом деле, надо иметь опыт. Вроде получилось. Вот так это все выглядит. И укладываем наш матрасик в кроватку. Естественно, хозяйка все это дело погладит. Это я так, чтобы вам показать. Так это все, конечно, будет разбираться, гладиться, красиво заправляться, потому что я сомневаюсь, что у меня это получится сделать красиво. Вот Матрас 1200 на 600, вот видите, прям идеально сюда лег. Значит, что касается подушечек. Посмотрите, как идеально. То есть, девочка отнеслась Прям очень ответственно. Видите, каждая подушечка, она вот запакована в такую пленочку. Такая вот подушечка. Все очень хорошо даже живут веревочки есть для того чтобы привязать я телефончик лина оставлю в описании к видео там будет страничка Инстаграм, сайт если кому понравилось переходите заказываете вот, говорю у женщины это получится покрасивее чем у меня ну ничего Сейчас как-нибудь постараемся. Как так? Нет, наверное, будет вот так. Это была третья завершающая часть. И если она вам понравилась, то поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Для меня это будет самой большой благодарностью. Всем пока. С вами был Михаил Исаев.